Покажу на этот канвас, чтобы сделать свою работу, любой ценой. Пару дней назад прошел бой Коннора. И Дассина Парье. И Дасин Парье вынес Конора, ну вынес в первом раунде техническим нокаутом. И сегодня мы проживем день, как Дассин Парье, как новый чемпион UFC. Мы повторим его питание на подготовке. Его две тренировки в день покажем, что он ел для того, чтобы подготовиться к первому бою, ко второму бою. Также расскажем небольшие его интересные факты. Ну и погнали закупаться в магаз, пока мы здесь совсем не сплелись, и вы жарень лютая. Кто болеет? болеет? За ногу Макгрегора. Болел? Ногу Макгрегора? Да. А добу боя за болел? За жену Парье. Я спал. Более-менее спина еще держится, а так ты уже дрищ... А О, oh, Что за вкуснее? Нужны яйца побольше. Достаточно большие яйца. Очень большие яиц. Арабская ну. Сама нутелла звучит как-то не зожно, не по спортсменовски схема. то меньше калорий, там меньше жира. Сахара больше. И чего? Но меньше жира, меньше калорий. Жир, на уже, жир Как тебе такой организм жир... на сушке? Подожди, и что паре, что Конор готовился как раз с помощью жиров. Либо ты покупаешь это, либо я тебе ставлю дизлайк. взял да? Да, я взял нутеллу, потому что там чисто меньше жира и больше углей. минимум 100 дизлайков, из тебя будет хороший кассердин. Да? Вот завязывать с него, да? если видос не залетит, так и придется пробивать бананы. Перекрестки. А вот она забибикает. Она забибикает. Она ведь забибикает. Какая-то такая машинка, ребят. Okay, пришло время узнать сколько все это стоит Финальный чек Но ну, давайте сначала выложим на стол Чтобы все примерно визуально представлять like На самом деле я сейчас дико хочу есть Прям мега голодно Я ничего не ел Пил только водичку Держался до последнего Чтобы полностью Покажи вкусить пресс. весь рацион Что за анаконда? Я все еще жирный, поэтому этот рацион на сушку Прям вот идеально залетает В сегодняшний мой день Готовим, кушаем и отправляемся на первую тренинг uh, ride, slide, like fast, me, deal, right? Я, кстати, не помню, пил он отдельно И фигуру замешивал вместе с овсянкой Но я думаю, что если замешать uh, me, deal, right? deal, right? what... Орехи Сухофрукты я думаю, что немного накинем того, немного того, потому что туда еще нужно будет накинуть нутеллу. Хотя, в принципе, можно нутеллу накинуть с тостами. Это будет прям глупо. Это будет жестко. Вот такой у нас завтрак. Здесь 1500 калорий, несмотря на то, что, казалось бы, это прилично много. Особенно для дать на сушке. Его вес 155 фунтов, Это порядка 70 с чем-то там килограмм. Бой с Коннором они оба весили по 156 фунтов. Его прозвище Бриллиант, потому что он хорош почти во всех стилях боя. И поэтому является хорошим примером для, собственно, новичков. Рост у него 175 см и размах рук 183, что, в принципе, и позволяет ему нормально так вытаскивать ударку. Поэтому свой завтрак, он начинает с глоточка кефира. овсянку мы, короче, финишировали. Это было на 8 из 10, залетело прям очень круто. Единственное, что я бы туда добавил, наверное, вместо кефира какое-нибудь молоко или овсяное молоко, или миндальное молоко. Потому что кефира немножко такой не хватает. Ладно, 10, 10 все четко. Я просто хочу наконец-то съесть вот этот замечательный тост. Купил. <заказа> было жертво. Что вы понимали? Я реально держался. Все это время не кушал и это просто книга да <смех> <зараза. смех> еще осталось чуть, -чуть кипечек но ну, в принципе это можно спокойно оставить на обед и завтра целый один из потому что это было ну прям очень вкусно и я даже почти наелся не хватает что то такого белкового я бы еще сейчас ел какую-нибудь ишинку там или кусочек крепки, что-то такое но в принципе это прям работает Первая тренировка да, на Паре Мы находимся вот в этом замечательном месте Куча всякого оборудования И там сзади пилит Каждый подряд. Ру. Такое редко случалось. Как это сделать? Посмотреть все фильмы Дикичана и попробовать. На данный момент по статистике в смешанных единоборствах у Дастин Апае было всего 35 боев, из которых 28 побед и 6 поражений. Причем 14 побед было на и 7 сдачи, из поражений было 2 на и 2 сдачи. А первый свой бой в октагоне UFC Дастин провел в январе 2011 года, выиграв по очкам от Джорджа Гриспи. Кстати, относительно недавно за звание чемпиона мира он сражался с Хабибом Нурмагомедовым было 7 сентября 2019, где в третьем раунде Нурмагомедов провел удушающий прием, в результате которого Дастин Парье проиграл данный бой. Но почти два года спустя он смог реабилитироваться и 23 января 2021 года Дастин выходил на бой в статусе аутсайдера, но он стал первым бойцом, который смог нокаутировать самого Конора Макгрегора. А спонсор сегодняшнего выпуска сайт estheticsfamily.com. Это мой личный сайт с моими программами тренировок, где ты можешь получить максимально лютейший. Подробнейшая программа тренировок на силу Сухую мышечную массу Эстетику Ну и конечно подробный план питания с простыми и чистыми продуктами. А также там тебя ждет видео-разбор техники выполнения упражнений, куча фишечек и советов по восстановлению, по питанию и много, многое-многое другое. Реально очень много года инфу вложил душу в этот сайт и постоянно продолжаю развивать и улучшать. Что если ты ждал идеального момента для того, чтобы начать тренироваться и построить свое эстетичное тело, это он и есть. Добро пожаловать! На протяжении всей программы ты можешь обращаться лично ко мне, задавать абсолютно любые вопросы и, конечно, самая главная фишка – это полученные знания и опыт остается с тобой на всю жизнь. Ты приобретаешь полное понимание всего процесса, как строить свое питание, хочешь ли ты поднабрать или просушиться, набрать чистую мышечную массу, либо стать прям жестким и массивным и очень сильным. Поэтому обращайся по ссылке в описании. -com .com. Сейчас у скидки на абсолютно все программы, поэтому не упусти свой шанс, работать вместе. На в принципе, как вы уже поняли, основную часть углеводов он съедает именно в первой половине дня И потом у него чисто идет там всякие овощи и вся такая тема Поэтому сегодня у нас спиноч, шпинат, омлет И также накинем немножко грудки с овощами Здесь у меня такой вот фарш чистый из грудки, там без соли, без перца, без всего И немножко фактов по воде, по ремке, 3,5 на 4 литра воды, в принципе это практически как две такие бутылки, это столько же выпиваю каждый день. Ну и по весу. Сейчас он работает примерно в категории 70 килограмм, хотя начинал именно с легкой категории до 65. Потом он перешел в большую, потом опять в легкую, ну и сейчас вернулся в большую категорию. Дима, 75 килограмм, это небольшая категория. Овощи и белок. Белок и овощи, это основа его обеда перед второй тренировкой, так что погнали готовить. Просто листья зверяются. То же самое. Ты что сделал? Как <смех> <это> <смех> она она течёт. <смех> Мы потеряли потеряли бойца. В общем, да, здесь у нас обед. Куриная грудка со шпинатом девочка для маленького кинемаленькая. Шпинат куриная грудка, также яичница с салатом, грибами, горошком э, и, и зеленым перцем Так что всем приятного аппетита Давай побегаем. Да. В общем, у нас остался немножечко, прям вообще немножечко супчик, салатик, горошек. Чуть-чуть перчика И Жесть, как хочется спать Сейчас. Официально обед Закончен Вторую тренировку в Дассим Паре проводил с железом. Он действительно много тренируется с железом, делает становые тяги, жимы лежа, всякие жесткие зерные упражнения, ну и конечно работа с резиной. Так как первая тренировка у нас была в этой зоне. Сейчас мы переходим прямо туда. В зону свободы. Ну что, за окном уже вечер, а это значит, что пора пришла ужинать. Ну вот как-то так мировые звезды и все подкрепляются после своих тяжелых тренировок. Немного перчика, немного капуски, два кусочка рыбы, йогурт вот такой вот замечательный, ну и совсем немного яблок, два яблока и стакан водички. Ну рыбка хорош, хорош. Рыбка вкусная, рыбка зачем? Финиш сегодняшнего рациона, здесь осталось буквально пару долек яблок и йогурт. Я заточу сразу, как только закончу это видео, прям за монтажом. Ну и скажу как есть, мне было реально по кайфу, особенно его тренировочка, потому что я люблю всякую такую функционалочку и даже хотел заниматься что-то типа таким, но пошел все-таки в качалочку. Так что ты тоже не забывай про эстетиксфамили.ком, где тебя ждет эстетика, подробный план питания из простых продуктов, сила и сухая мышечная масса. Ну и, конечно, пиши в комментариях, чей рацион снять в следующем. И мы увидимся в следующих видео. А я погнал монтировать. Пока!